Mm. Mm. Нет. Давай примерно вообще Так, чуть... Посмотреть, посмотреть не пошли в И все Сегодня мы с вами поиграем в симулятор и долгой мы пойдем в 3 Сегодня мы там 3 у меня есть вот столько кучи, у меня есть обычный такой. Есть, этот, этот, этот. И потом у меня еще есть и Да, тоже есть и я так куча каких-то все-себя. Что-то уже все это добивал. И это мне никто не дарил уже. Вот этих характерных мне уже никто не дарил. Ну, вот это я выиграл, конечно же. Но эти уже я сам все добывал. И, И вот, на самом деле, я это сейчас добывал. Это слишком это я... Блин, это я, это я это получил там, что я там, там, и у меня там сейчас есть 20 миллионов гемов, что что-то купить, например, там, каких-то прикольных купить, как уже в начале видео у меня трансляция временно не она а нам нужно менее тысячи подписчиков. Если будет менее 1000 подписчиков да, у меня наверное, будет доступен точно данные э, трансляции, и я могу выпускать трансляции для вас если кто-то вообще 4 миллионов продает 3 петра афинити за 250. я такой скидки в первый раз вижу 55 за это ну вон, а это за триллион миллиона, офигеть, мне вот этот играется, и я его куплю, пожарю я бегу я первый раз такой у меня пэд во, фиральные, фиральные красники это дестория, 3 миллиона, все пластиковые у меня сейчас 443 тыс так, тут у нас можно получить это бесплатно на ухо арконом это можно купить за здесь. Это ну я еще не, не дошл до этого. Я, а тут у нас просто купить нефть от админа. Ну, от администратора. что ввести код и получить данные бесплатно так. Ну так как-то нужно купить за деньги. Это считается как денежные платы. Так, 60 миллионов. Да. У меня даже есть вот такой плед а это уже просто на 60 лет. я такой не скидки не подавал а но сейчас несчастный у тоже подавал так, ну тут как нормально как обычно Это уже подавал все это бывает так за один ян вот этот плед мне уже не такие плеты уже не нужны вообще Будет. сейчас мы и свое будем жить, купи тоже ну плюсом. Просто... А, да, так даже да, я послушаю. Так, ну давайте начнем свое, будем конфликт, свое творчество. Так, ребята, давайте мы на один, проводим... а на вот такого за где-то, за где-то. Ну 60, 60, да, 60, На 60 миллион. 60 миллионов, что поделать. Да у меня даже ничего не видно. Кстати, у меня 138 миллионов людей. 138 миллионов у меня было, я ничего не покупал. Ну, я это продал где-то пожалуй за. не понял этот бакс так ну давайте не я вот этого не пожалуй давайте победим вот этого за 200 миллионов конечно так скидку вот вот это 500 тут уже, тут уже на 500, 200, такого нормально. Ну тоже много где вообще купили, да ладно. своими глазами. Я вообще 250 да, подаю, тоже 250, Короче, давайте сейчас... Так, давайте понадобим это за где-то, где-то, где-то минимально 100 миллионов. 100 миллионов дел. Хочу. А этого второго Ну, на 5 миллионов больше. Короче, понадобим. 5 миллионов больше тут уже станутся воды и если напить больше опять на значит давайте посмотрим что у второго ряда второй ряд на 8 у 16 не сейчас я вам подожжу, покажу какой-то мифик у нас я знаю мифик у нас и... че я могу а, ну тут злакана у вас похоже, не было не злакана напишите кому у кого было злакана у меня нет ну честно не злаканчик это уже у нас идет лиги дарк так у меня был же был не был у меня обычного не был вот этот вот этот и вот этот у меня не было обычного вот этот вот этот вот этот вот этот был я есть радужная, вот эта, вот эта, да. И вот, да, вот эта. Да, да, да, да, да, да. сегодня же есть эта... Да, какая Да, вот. Ну, вот стоп-то. Ну, теперь я выполнил данную чефку своего дарного мечты. Да, где? Да, есть... Ну, нахуй, да, нахуй, У меня было вот такой ребята, мне, кстати, тоже был такой очень... Ага, я не покупал блин. Да, кстати, вот это самое бы крутое. но я его прострал Знаете, как у меня просто взломали? Да, мы их по стакан взломали и завали бы это. До бонуса. Блин, да, да, да, да, Ну, ну, ну, ну точно да, у всех был это, но кто не заходил, это, там давали раньше, да, да, да, да, да, кстати, когда я кот открывал, у меня из первой пытки выпало сразу, вот это. да, когда я зашл, я просто на я просто пошл в кат-ворт, ты открыл яйцо и меня сразу вот такое вот камень с каменным яйцом. Так, я не хочу пожертвовать, я пожертвую это от ван. Я, я вам пожертвую и потрачу данную... Э, вы видите разницу вообще? Я сейчас, ребят, я потрачу из за вас, подписчики, я потрачу 16 миллионов. И это будет самым моим, последним моим миллионами, где все из Все от вас вы мои любимые подписчики и да мы купили ребята все-таки и кстати мне сегодня выступают 11 лет позволиться кто хочет <как> <как> да, вот вы... да я вот мечтал уже я мечтал получить новый такого же бэта но у меня тоже его забрали я всех крутых бэтов собрали и мы звомали аккаунт, меня собрали всех какой-то ветв, и потом у меня как-то здесь дискот, он мне обещал вернуть, я зашел на свой другой аккаунт, он вообще никак не вернул мне эту, Мне как осталось, как обычно мне придется все было. Правда, я вообще не знаю, как он получил мой порой, но он сказал, что он получил пароль, ребята, от Япи. Блин, Япи. Ваня, вот. Я сам не могу вспомнить, потому что это было уже давно это вайбер и я не знаю вайбер нету так вайбер вообще никакой знает ничего никакой не знает пароль и вообще как мой пароль азна узнаю вайбер это я не понял сам может я где-то скрыл что ли свой пароль так это упадет вот я скидка я, значит, 16 минут продати, ну ладно, ладно, ладно, не, ладно, они будут горчиться. Ну, ко, ко мне еще никто не подошел. Это уже жалко. Но зато по почему-то я это под скидки продаю, э -э, самый мощный пэт в обычном локации будет. Ну, давайте что? Давайте начать сделаем на эту скидку, ребята, где где-то две не 200 ну, я сделаю на да, 10 лямов да, 10 лямов 10 лямов 10 льв, может, покупать такого по за 10 лямов после 10 для вас это будет круче так у меня есть золотый петух если обычно, потому что я, я кстати этого золотого петуха самый да я убил и сам у меня сам а мы все забыла. Это было вчера. Я его просто выиграл от одного ютубера. Надеюсь, мы выиграю еще одного ютубера. Надеюсь, это. Нет. Так, подождите, подождите, подождите, подождите. Если, ребята, мы сегодня наберем, например, ну, если вы хотя бы наберете тысячи, это будет очень долго, тысячу подписчиков, тысяч, это будет, я вам говорю, уже долго, да, мне придется, что? Без, ребята, без твоих, снимать на канал? Да. Ну, если вы сразу... Ребята, я вам говорю, отправьте, пожалуйста, своими друзьями данный канал мой что подписались ваши если они не подпишутся 60 миллионов 60 миллионов купили реально то купил то купил 60 миллионов мне реально написали на 60 миллионов Ой, подожди. это кто купил это кто купил Лаки. А где, где этот, где этот пацанок купил? Да, да, да. где? Где чем? Где этот купил? Где этот купил? Вот он. Спасибо за покупку пацана. Спасибо. Вот он, здесь такой же. Блин, это значит это вот купил. О, хотя бы он купил что-то на 60 миллионов у него давно ничего не, не давали ничего не покупали походили смотрели на цену и все уходили ну да мне уже похоже, нужно похоже поменьшить цену делать Кстати, да почему-то до шипо никто не купил за 10 яму самого вот, вот это как как вот, вот ну, это которое как вот пиксель демон кто его не купил еще за 10 яму и это кто вы издеваетесь пацаны ребята издевайтесь ребят да, я прям сейчас когда заработаю что-то я прям почему-то это чуть чуть не стоит 5 миллионов я не понял да. вот это вот купил какой-то вот этот чел купил у меня за 60 миллионов я вот шок шок, вот у меня глаза сейчас другие есть знаете какие аглизы а, я еще куплю ребята ну ничего страшного ничего страшного я еще заработаю давайте сейчас значит один петуха за значит что 60 миллионов что они все будут покупать похоже пока по 60 это уже на 100 тысяч на 100 миллионов для новичков выходите и покупайте. Папа-папа-пам. -ба -ба Десятый. Папа-пам. Ба -ба я даже этого не знал я не знал чего на надах метра будет 683 чем вот этот это, это значит он гораздо 3 5 раз мощнее что ли я в шоке ну я мог это получить ну какой шанс какой шанс вот тут уже на пытаться я подстрою это посолод мне тут у кого-то выгодно. Да, не у меня выгодно. Это вот этот кубик, такой же, блядь. Банди, бади, бади, бади. Ба Чего он, он сейчас купил у пацана? Экс. Ладно, я полетел к себе. Я к себе прийти. Короче, я еще два такого это продаю уже на 65. Я провожу его сейчас будет на 6 покупать и все так вот ну, еще и это ну давайте например 40 яму что вы еще делаете 3, поменьше тоже не, не, не, не, не все ну, потому что это гораздо меньше чем мои другие ну ладно кстати у меня уже за у раньше какой-то сам написал, а ты когда будешь снимать по Sonic Speed Simulator? Ну, я сказал. Не знаю. Ну, потому что я не знаю, выпускать уж или не выпускать. Потому что уже не не же, если я сейчас ну, посмотрю на свой канал, я снимаю это где-то. Где-то. Три недели назад. Три недели назад я снова по этому, это, что я вернулся. Ну, как сказать, то они еще захотят. один пацан какой-то еще захотел. Он что то написал в комментарии? Он сказал, почему ты написал на комментарии? Потому что у него не было аккаунта. Ну и он решил, что в чем-то время мы застряли иначе. Мы ну, застряли иначе таком. Он сказал. Я не могу, родители не разрешают. Можно сейчас на ему может у него нет почты. А я ему спрашиваю, у есть почта? Нету почты. Я говорю, а как, что за почта? Он говорит, что у меня нет почты и что это за данные почты. Я ему говорю, ну, почта это нужна, что ну, какие-то сообщения, например, приходили, где аккаунт нужны. Что-то присоединять. он спрашивает а, как мне его получить. Он на каждом, я спрашиваю, он на каждом телефоне. Но... Это появляется. Но кроме компьютеров. Да, кстати, я... кроме компьютеров. Так на это. Он есть у меня, конечно. Ну да, можно. Я говорю, а как мне его получить? Он у уже и так есть, я спрашиваю. А где? он Вот сейчас я покажу, я ему казал видео как учить дан и как показать свою почту и он сказал что это почта почти это же почта папы ну, он мне сейчас кинул два почты первая папа второй ну, его и он сказал первая папа и вторая неизвестная значит это его первая это папа знаешь. ну тут вот такая и тут почти такая же, ну тут чуть меня Это значит его, там, что написано Кейн. это значит, что это детский, да, детский какой-то канал. И детский сообщение ну тут уже бы 20 40 ну подают, по -скидке, конечно же. О, вот и купили. Спасибо, что откуда эта песня? Это... Это... Это... Ты это... получишь эти... Ты что? Ну, а не, вы где-то идете, сама куда ты За 150, нормально ладно. Хотелось купить вот эти лапки. Это стоит 300 долларов. Ни хрена себе. Лапки. И короче, ребят, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. <соспит> нет, сейчас. Ну, короче, ну, только задумайте нам на сегодня 60 миллионов сегодня. На этом ролик, ребята, у нас заканчивается. И и, ребята, как сказать-то, всем пока.